У каждого, у кого есть дети или внуки, время от времени возникают проблемы при общении с ребенком. Дети взрослеют и перестают нас слушаться. Часто мы воспринимаем это непослушание как упрямство и агрессию вследствие дурного влияния общества. На самом деле есть много факторов, влияющих на поведение человека. Но не надо забывать о вполне естественном поведении взрослеющего ребенка. Для себя я определила следующие правила общения – Дайте ребенку почувствовать себя значимым. Ребенок хочет, чтобы с его мнением считались и принимали как равного. Дайте ему понять, что его мнение очень важно для вас. Доверяйте. Не напоминайте постоянно, что ему делать. Ослабьте контроль. Чем больше вы будете давить на него, тем больше вероятность, что он сделает именно то, что вы ему запрещаете. Принимайте его таким, как есть, со всеми достоинствами и недостатками. Говорите чаще о его хороших качествах. Скоро эта убежденность перейдет и к нему. А когда ребенок уважает себя, он уважает и своих родителей.